привет забрали только что с почты посылку посылка пришла к нам с италии благодаря нашей подписчице маша уже прислала нам посылочку спасибо огромное общем, маша балует нас спасибо вам большое я сейчас будем вместе с вами распаковывать не очень не терпится узнать что там она тяжелая достаточно я надеюсь что все доехала в целости и сохранности так сейчас я возьму чем разрезать Да? Мартин мне будет помогать, да, Марка? Интересно? Это талик. Так. Не, сейчас, сейчас, сейчас Маркушка, подожди. Маша как Дед Мороз. Делает сын. А, а пришли помогать. Подождите. Я злая. Подождите аккуратно, а вдруг там что-то такое, что... Уго. Да, вот, чего? Я говорю. А, написано напись. Написано, читаем. А, это наш адрес. Уго. Точно мешать Деда мороза. Даже цвет такой зеленый, как елочка. Так, аккуратно. Как думаете, что здесь? Пальто. Пальто? какой-то крем а, запаковано что это что такое? какая прелесть Мама, что это, такое? это И паста. паста это не шоколадная это паста смотрите с Мам разными девушками макарон, макароны да смотри дед мороз санта клаус олени Мама, панфет. машинка конфеты о маша да, это, конечно же, очень Спасибо вам огромное. Нету. Кофе. Мы еще прошлое кофе забыть не можем. Подожди, подожди. Это какао, настоящий какао. Посмотрим. Попробуем итальянское какао. Какао, так, дальше. Это к наверное, это что это? Мама, нету что такое? твердые да это пармезан но судя по, по плотности это пармезан да. конфеты О, футбольные конфеты класс так. Живот, живот растет праздники идут супер вот это вообще класс Макаронки, это супер кофе спасибо огромное это, О, это... А... Оливков... это оливковое масло, да? Да, оливковое масло. Папа, оливковое масло. Фенат хочет конфетку. Конфет. Нет, сейчас конфеты нет. Посоветую. Сейчас покушать сначала, сейчас потом покушаем, конфеты. и потом здесь еще какие-то салфеточки или ну, что уже... А, это для выпечки что-то. А мне, папа, а мне... В общем, Папа, ванилька. Ванилька. папа разберется ваниль. потом. Папа, а, ты разобралась? Сейчас, сыночек, подожди, Это ванилька для что тебе? Мы еще ничего не. Не. Положь на место. Так, я думала, что это крем, это не крем, не для рук, не для лица, это тоже экстракт ванили. Ну, посмотрим, откроем. Ваниль натуральная, я отсюда вижу. Эстрато, ванили, натуралик. Для натурал. Ну, короче, круто. Это для выпечки. Спасибо да. большое. И вот ванилька вот такая. Пармиджано. А, у меня помялась, вот а какая так... разница? Ну, тоже помялась, но у нас целая. Плюс. Масло, какао, макаронки, а вот кофе. Ага. И конфеты всей души хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваше старание, спасибо вам огромное за подарки, спасибо за то, что продлили нам ощущение праздника, естественно мы всем этим будем пользоваться, и оливковым маслом, и какао, и пастой, и кофе, все это мы очень любим, и пармезан, в общем и для выпечки ванилька, все это нам подходит, Всем этим мы пользуемся, спасибо вам еще раз огромное, от всей души благодарим вас, желаем вам счастья, любви и всего самого-самого хорошего. Пусть этот год принесет вам исполнение ваших самых заветных желаний. Пока!